Молодежь – это очень важная составляющая общества. Молодежь это носит в себе огромный потенциал. Нужно привлекать молодежь в диалог между госорганами и гражданским обществом. И поэтому очень важно их привлекать в интересные проекты. И я очень рада, что за эти два очень насыщенных дня придумали очередные крутые новые мероприятия, которые можем реализовать и мы. Также было интересно поработать над созданием идей для нового лагеря. Um, taught themselves, let's say, a few months ago and finessing that knowledge um, and being ready to become the leaders in the fight against uh, modern-day slavery and human trafficking and related issues uh, in, in Belarus.